Доброго времени суток, уважаемые зрители информационного канала кончатский регион». С вами главный редактор Шуманин Владимир Юрьевич. С нами в студии Владимир Николаевич Тюняев, мой товарищ и соратник. Мы продолжаем наш разговор, который мы начали в прошлом нашем выпуске, о психотронном оружии и как с этим злом бороться. Но сегодня мы наш разговор продолжим конкретными решениями этих самых проблем, для того, чтобы все таки мы, люди, научились с этим психотронным негативным воздействием на нас бороться. Сразу скажу, что несколько есть у нас приоритетов по а, очищению планеты всей от вредных внешних воздействий. Вредными воздействиями внешними, как мы все знаем прекрасно, физические, которые нормируются в гигиене, представлены химические, бактериологические ну и прочие они подразделяются еще на различные там подразделы но главным нам наш взгляд из них является физические воздействия физические и основная часть этих воздействий происходит и осуществляется через электромагнитные волны, о чем мы с тобой вот в прошлый раз говорили. И для того, чтобы нивелировать это воздействие, а число излучателей за последние 20 лет возросло ну, сто кр... тысячекратно, не побоюсь этого слова сказать, и вот один из специалистов, сподобаив из ней радио Самарского филиала, говорил, что около 2 миллионов излучателей. Это на каждого из нас жителей, поскольку там на 50 человек, на 70 тире. Один излучатель мощный достаточно стоит, базовые станции, космические аппараты, которые навигацию осуществляют. И вот в точке наблюдения у нас вот эта масса, суммарная масса, она естественно носит вредный характер. Это все нормировалось, в Советском Союзе очень жестко нормировалось. К сожалению, сегодня у нас по гелитине правительство все это обрезало, и практически все нормы нивелировались. И опять-таки в основе этого лежит что? Решение Всемирного банка и прочих товарищей, которые считают, что экология это фигня. Но, извините, тогда выживаемость людей -то ставится под сомнение, под большой вопрос, а рост количества заболеваний кратно идет. И это опубликовано, мы в своих роликах показывали демографические сборники, ежегодные, которые публикуются, все там написано, все прописано. И убыль, и рост заболеваемости по различным, и рост новых заболеваний. Все это есть, но почему люди не видят этого? А основой это, этих заболеваний, состояний человека является внешняя среда, это тоже очевидно. А внешняя среда сегодня насыщена, настолько насыщена, электромагнитными волнами, которые изменяют наше состояние и ментальное, и внутреннее. и ключевым является изменение клеточного и межклеточного обмена. Для чего Для, ну, мы об этом уже говорили, как справиться с этим? Вот у нас вся линейка наших изделий, которые есть, коллективные, о которых вот мы говорили в прошлый раз, которые в Камчат, Петропавловске-Камчатске установлены, а у нас здесь, вот в нашем, в, этом, в Раменском районе, мы поставили три антенны. В Москве две антенны большие поставили, это на 20 квадратных километров, которые нивелируют воздействие, базовых станций линии электропередач. А вот индивидуального свойства, вы когда э, ваш смартфон держите ведь рядом с собой, и у вас вот эта зона не сформированной волны, здесь ни теории, нет, никто не знает, что происходит. А воздействие очень сильное, и термическое, и нетермическое. И вот от этих воздействий вот предназначено вот это устройство МГ. То есть 5GRS, которая на более чем на 80% снимает магнитную нагрузку с организма человека. У нас проведены более 40 исследований за 25 лет во всех странах и во всех институтах профильных и по физике процесса снижения напряженности магнитного поля, электрического поля, статического поля. И по, самое главное, это снижение нагрузки на организм человека. Достигнуты результаты, которые закреплены. Заключениями. Экспертов. Безусловно. Безусловно. И все эти заключения вы можете посмотреть на сайте Neutronic.ru, Все опубликовано с печатями. Многократно, причем проверено. Многократно. Подчеркиваю. И на биологии, и по медицинским параметрам, и по физике, главное физике. Особенно задают вопрос, что это невозможно. Возможно. И вы можете по ссылочке посмотреть, насколько это снижение происходит на спектроанализаторе. До 20 децибел, Ты знаешь, что такое 20 Конечно. децибел, Это 1 децибел, это 27% снижения. Представьте себе. А в СВЧ в 5 же и выше, это более чем в 20 дБ. Без ущерба для связи мы убираем что? Помехи, шумы убираем. Вот это главное. Это по физике процесса. А вот по биологии снижаем нагрузку на организм человека. Практически, если вы будете пользоваться смартфоном ограниченное, ну, там, до двух часов взрослый, то безвредно будет. Вот, пожалуйста. Нет, нет. Я просто что хочу сказать, что да, ну, в продолжении да. этой мысли, что у нас почему-то никто не хочет понимать, что повышение, так сказать, заболеваний сердечно-сосудистого свойства, онкологических заболеваний и прочие всякие гадости, которые вот именно по экспоненте идет, Чем дальше, тем да, хуже. Да, это вот. факт. И никто не хочет ответить на вопрос: а почему? Любые, так сказать, говорят, ухудшение экологии. Ну, хорошо, вот на Камчатке с экологией все в порядке. А все равно онкологические заболевания идут, так сказать, тоже, значит, десятки, в сотни раз. Так, так у вас ч... тоже количество излучателей, То наверное, самое, понаставили. Да. То есть, никто не хочет называть причину, что да. причина накроется именно в, э, в электромагнетическом воздействии на человека, именно в волновом воздействии. Вот это пси-оружие, которое, собственно, да. этим и занимается. А вот это решение проблемы. Да. Так в Совете Федерации, я будучи членом рабочей группы по электромагнитной безопасности, куда входят все ведущие специалисты и институты, опубликовали доклад, вы его можете почитать и посмотреть проблемы, которые стоят, и по измерительной технике, и по ситуации общей, и по нормированию, и по защите. Все эти проблемы подняты, и а, Рахманин Юрий Анатольевич опубликовал и в нашей рабочей группе, как он участник, концепцию электромагнитной безопасности. Вот если на Камчатке русская община Камчатки этот вопрос поднимет и примет концепцию электромагнитной безопасности, что явится вот этим толчком для всей страны, чтобы эта концепция работала. И применение средств защиты необходимый атрибут этой концепции. Кстати говоря, помимо, я еще раз хочу сказать, вот это на экраны мониторов, компьютеров, телевизоров и прочее также эффективное устройство, их у нас два, вот одно на СВЧ, другое на мониторы, там другая частота, другие модуляции и другие э, сигналы идут, и она эффективно работает, установив это на экран. И еще одно устройство я бы хотел покажу. Хотел спросить про эту ажурную прелесть. Вот вы представьте себе, да, вот я ее сейчас возьму. Насколько сложное устройство? Вот ее даже сделать, сделать очень сложно. Это мастера сидят, настолько вот ювелирная работа. Ведь каждая антенка на ней создается. Вот когда электромагнитная волна идет, на ней создаются заряды поверхностные, внутри токи поляризации, и они создают вторичную волну, которая делает благоприятной среду. И это мы также доказали, вот недавно мы тут проводили ВРТ-диагностику, показали уже в сотый раз, насколько это эффективно снимает электромагнитную нагрузку. Плюс к этому есть еще ведь другие воздействия. Вот каждое устройство на каждое... Так воздействие предназначено. А есть еще ментальный, когда человек генерирует вот этот негатив эмоциональный, или он болеет, у него вот эти вот его состояние формирует поле же. Это тоже факт. И в этом поле почему врачи больше болеют, чем обычные люди? Потому что они вот это в этом поле находятся, в болезненном. И вот эти вот тонкие взаимодействия, они меняют. И, то есть он на себя эти болячки берет. А чтобы этого не было, вот мы сделали еще вот такую вот красивую антенну. И у нас целители, целители ее используют. Потому что она а, забирает вот этот весь негатив, полевой на себя, и трансформирует его. Так сарбутилизирует. Вот это такая вот нейтроник 10NE. У нас такая вот антеночка есть. И плюс еще, я думаю, что по воде мы отдельно поговорим, есть еще для воды, для того, чтобы сделать ее живой. В переводе с научного языка, так сказать, на русский язык вот, это механизм сделать вас здоровым. Вот вся та мерзость, которая летит из этих высших то -то сотовой связи, из тех, так сказать, негативных воздействий на человека, которые массово другими способами производятся, есть реальные работающие способы полностью значит, сделать безопасными эти самые поля для человека, гармонизировать их и, в общем-то, снизить до нуля значит, это самое воздействие на не только на вас, но и на ваших детей. Мы же еще и для детишек работаем, понимаете? Ну ладно, мы там взрослые как-то выживем. Но вы представляете, как маленькому человеку тяжело в этом поле, так сказать, страшно. Они наиболее восприимчивые, об этом а, Григорьев Олег Александрович специальный доклад делал на вот, экспертном совете «Дети», наиболее восприимчивые, Они, у них больше и быстрее изменения идут. И почет, конечно, до нуля невозможно снизить, но в принципе на 90% снизит. И если вы время использования ограничите, это будет безопасно. Благодарю вас за внимание, с вами было информационное агентство «Камчатский регион». Шуманин Владимир Юрьевич и наш почетный гость, гость, так сказать, Тюняев Владимир Николаевич. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.